Всем привет! А сегодня мы поделимся с вами информацией об истории развития проекта школы программирования дизайна и кино в Вимберленд. Данную презентацию мы назвали Как создать бизнес и сделать так, чтобы он не мир. Посмотрим живой кейс создания и развития школы программирования дизайна и кино в Вимберленд. Итак, с чего все началось? А началось всего 5 лет назад. Первый этап. Создание рекламных платформ. Первое, что мы сделали, мы разработали сайт школы на cMS Jungle Digital School Underland. Простой сайт э, с очень простым дизайном для пользователя. Далее мы создали группу ВКонтакте. А на сегодняшний день в группе 5766 человек. Самое основное, что мы сделали, это подобрали, естественно, правильные ключи. Поисковики положительно отреагировали на появление данной группы. Создали публичную страницу на Фейсбуке. Оформили ее, в общем-то, стилистике школы, как и группу ВКонтакте. а также подготовили канал на Ютубе, так как буквально с первых дней занятий Понимали, что студенты, которые будут оставлять видеоотзывы с защитой своих дипломных работ, либо просто благодарность за обучение. Поэтому понимали, что канал YouTube работает для школы на все 100%. Какая была выбрана стратегия? Мы выбрали стратегию по силу продвигать сайт по низкоконкурентным запросам. Всю информацию регулярно подавали в социальных сетях, и весь контент всегда был оптимизирован под нужные нам ключи. И для каждого человека, который сейчас слушает э, эту презентацию, возможно, думает о том, как поднять свой бизнес на новый уровень, а, мы делимся своими золотыми правилами успеха нашего СЕР. правильно сформированное семантическое ядро, стратегически верно подобраны все ключи. И постоянно выполнение поставленных задач. Ежедневно оптимизированный полезный контент, его посев на максимальном количестве правильных площадок. С чем столкнулись мы пять лет назад? Например, в городе Севастополе люди знают, что такое э, стилист. Да, и набирая курсы стилистов, в Севастополе и найдут массу предложений. Пять лет назад... Э,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 Экспериментировали наружка плюс онлайн трудились и получили неплохой результат на наш взгляд. Что же случилось дальше? А, любой проект э, необходимо совершенствовать. Чем мы начали заниматься: совершенствование проекта и курса как продукт. А, После проведения курса интернет-маркетинга, конечно же, э -э, конкуренты не дрянут и появилось и закрылось много курсов с ключевым словом курс по интернет-маркетингу в Севастополе. И какие-то продолжают жить. У нас все началось с интернет-маркетинга и веб-дизайна, а развилось из курсов дизайна, программирования, SEO. Направлений очень много, и всю эту информацию можно получить на нашем сайте. С самого начала мы знали, что работа не на широкие массы, мы не жили в проект. К нам идут те, кому нужна помощь в получении специальности в этой среде. Мы усовершенствовали программу, следовательно увеличили длительность курса и его жизненный цикл. Проект стал больше в пользу для пользователя, а для проекта других. Всем известная классика, о которой я люблю говорить, что жизненный цикл любого проекта имеется длительность время рождения, развития смерти.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 Решили не только учить, но и дать возможность после обучения трудоустроиться. Родилась студия Boomerben Studio.com. Это отдельный проект. Есть лендинг-страница в открытом доступе в интернете. Она функционирует. Здесь можно заполнить бриф онлайн, изучить продукт, потому что студия, студия создает сайт. Дизайн, макет сайта, верстка, настройка, обмен панели, наполнение контента сопровождение Студия занимается продвижением, выводит сайт в топ, комплексная SEO, комплексная реклама, см мониторинг, управление репутацией. И студия занимается созданием картинка, модель 3D-графика, график, анимация, видеоконтейн. Собственно, отдельный проект под IT-курсы, курсы с it -ком. Собственно, вот этому отдельному проекту посвящена сегодняшняя презентация, потому что мы о нем еще не говорили открыто для всей Строго дистанционное обучение, акцент на курсы программирования, подготовки программистов в, в it компании международного уровня. То есть теперь это не один продукт, а три продукта. Очное обучение в Севастополе, дистанционное обучение и консалтинг, студии по разработке сайтов, видео, веб-контента и продвижения. О дистанционном обучении внимание тогда Сегодня не тот день, когда мы открыто можем показать. Uh, готовый лендинг, где мы детально рассказываем, почему карьера в IT -это всегда актуально, uh, Рассказываем, как будет развивать карьера разработчика, пройдя пошагово, 5 шагов вместе с Вундерленд. Приглашаем освоить профессию программисты не только, всего за 6 месяцев и найди свою первую работу в IT с достойного оплатной прида. На этом блендинге вы сможете изучить детальную программу по каждому направлению, кликая на кнопку «Развернуть». Итак, по каждому направлению вы сможете э, прочитать детальную информацию о каждом инструкторе и сопровождающих людей в процессе обучения вас, ознакомиться с ценовой политикой,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 не совсем скромно, но действительно это да, один из самых эффективных методов изучения языков программирования. Эффективный удобный онлайн формат и руководство и помощь от многолетним опытом работы в подготовке IT-специалистов для международных компаний. Также э, на, на курсе с IT-ком э, мы делаем анонс курса школы Виндерленд на этом же лендинге. Курсы по интернет-маркетингу, ноушен дизайну и 3 d веб дизайну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 для каждого человека, который планирует сейчас открыть, запустить какой-то свой проект, мне бы хотелось сказать, что если вы главный менеджер своего проекта, думайте, считайте, за вас лучше этого никто не сделает. И второе это формируйте команду, учите ее, делитесь прибылью, чтобы каждый партнер был удовлетворен и, соответственно, требуйте высокого результата, вкладывайте, развивайте версию. Это только часть нашей небольшой команды и мы приглашаем первые линии на старт курс по интернет-маркетингу. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте wk.com.wonderland.com. Я надеюсь, что э, данная информация э, была полезной для вас. И э, приглашаю вас э, в школу Wunderland. На обучение мы э, рады приветствовать каждого студента и надеемся что э, ни один из студентов э, кто прошел у нас обучение не живет по э, времени которое мы проводим вместе с э, невозможно возможно на встречи!